Елена Уланова. Дайте, пожалуйста, код от Морока для правды. Спасибо, сердечное, за духовное имя. Оно прекрасно, пожалуйста. Итак, я так предполагаю, вам необходим определенный код, который уберет вранье и у вас, и у ваших близких. Такой код действительно есть.